Приветствую на канале Шарабара. Уже много времени прошло с тех пор, как я рассказал о самых древних городах в мире. Неужели вы думали, что я на этом остановлюсь? Сегодня мы рассмотрим, какие же города являются самыми большими и населенными в мире. Градация будет идти простым способом. по площади. Да, именно так. Во главе угла я поставил площадь города. И только потом идет количество жителей. Цифры я буду округлять, более точные будут высвечиваться на экране. Открывает список недотопа город Нью-Йорк, США. Его площадь составляет 1200 квадратных километров, а население 8,5 миллионов человек. Городу порядка 400 лет. На территории, где сейчас находится Нью-Йорк, жили племена индейцев. Весь 19 век сюда приезжали иммигранты из разных стран, за счет чего он и разрастался. В него входит несколько островов, самый крупный из которых всем известный Манхэттен. В Нью-Йорке проживают люди почти всех религий, но преобладают христиане. Мехико, Мексика. 1600 квадратных километров, 9 миллионов человек. Основан над стеками в 1325 году. На это место, по преданию, повелел им прийти бог солнца. В начале 16 века Мехико был самым красивым в западном полушарии, пока в период правления Кортеса его не разрушили, но вскоре он был восстановлен. Лондон. Англия. 1700 километров, почти 9 миллионов человек. Столица Великобритании и крупнейший город в стране. Основан в 43 году нашей эры. Страшная чума 17 века унесла около 70 тысяч жизней. Это место замечательных исторических и архитектурных памятников. Лондонский Тауэр, Букингемский дворец, Собор Святого Петра и множество других. Токио. Япония. 2100 километров, почти 14 миллионов жителей. Столица Японии и один из самых современных городов мира. Токио населяли племена людей еще в каменном веке. За несколько лет, с 1703 по 2011 год, столица перенесла много землетрясений. А в результате одного из них погибло сразу 142 тысячи человек. Москва. 2500 километров. Население. 12,5 миллионов человек. Столица и крупнейший город в России – экономический, политический, культурный, научный и туристический центр страны. Три главных достопримечательности: Кремль, Красная площадь, Арбат. Конечно же, достопримечательностей намного больше, но любая экскурсия туристу по Москве предлагается в первую очередь именно с этих мест. Также в Москве много парков, которые очень сильно преоб... Анкоридж, США, 5000 километров, 300 тысяч жителей. Это крупнейший город на Аляске, а ведь появился он совершенно случайно. В 14 году прошлого столетия территория, на которой стоит город, была выбрана для строительства железной дороги. Это и определило его судьбу. В Анкоридже работает один из самых загруженных аэропортов в мире по объему грузоперевозок. Международный аэропорт имени Теда Стивенса. Из-за крупного землетрясения в 1964 году архитектурных достопримечательностей в городе почти не осталось. Но в этих местах природа просит. Просто волшебная. И если поехать на остров Кунай, можно порыбачить и полюбоваться горными пейзажами. В городе имеются несколько музеев, зоопарк и гидроаэропорт Лейкхуд, но все же туристам больше по душе дикая природа Аляски. Стамбул, Турция. 5400 километров, почти 15 миллионов человек. Это крупнейший город Турции, расположенный на берегах Босфора. Роскошный град находится одновременно на двух материках, в Европе и Азии. Стамбул изумляет своим богатством и величием. В нем находится столько достопримечательностей, что увидеть их за один день просто невозможно. Несомненное украшение города – мечети, роскошь которых никого не оставит равнодушным. Софийский собор, голубая мечеть, роскошный дворец Долмабахча, султанский дворец Топкапы, музей дворцовых мозаик и многое, многое другое. Ухань, Китай. 8500 километров, 10,5 миллионов жителей. Ухань стоит на месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. Территория митрополии Ухань состоит из трех частей – Учань, Ханькоу и Ханьян, которые вместе именуются Трехградия Ухань. Эти три части стоят напротив друг друга по разным берегам рек, Они а связаны мостами. История города насчитывает 3000 лет, когда на месте будущего Уханя образовался важный торговый порт. Киншаса, Конго, 10 тысяч километров, 12 миллионов жителей. Это столица Демократической Республики Конго, расположенной на реке Конго, как ни странно. До 1966 года Киншаса назывался Леопольдвиллем. Это второй по численности населения город Африки после Лагоса. Мельбурн, Австралия. 10 тысяч километров, 4,5 миллиона жителей. Является третьим по величине городом Австралии. Столица штата Виктория. Это самый южный город-миллионер в мире. Мельбурн – один из основных коммерческих, промышленных и культурных центров Австралии. Его также часто называют спортивной и культурной столицей страны. Город знаменит своей архитектурой и сочетанием стилей викторианской эпохи и современности парками и садами. В 16 году журнал The Economist шестой раз подряд назвал Мельбурн самым комфортным для проживания городом планеты по совокупности признаков. Основан он, кстати, в 1835 году как сельскохозяйственное поселение на берегу реки Ярры. Тяньцинь, Китай, 11 700 километров, 15,5 миллионов человек. Находится на севере Китая вдоль Бахайского залива. Большинство населения ханьцы, но также проживают представители малых народностей. В основном это хуэйцы, корейцы, маньчжуры и монголы. В 20 веке Тяньцинь стал локомотивом китайской индустриализации и крупнейшим центром тяжелой и легкой промышленности. Сидней, Австралия, 12 тысяч километров, население 5 миллионов человек. Только представьте, город почти в 5 раз крупнее Москвы, но население там чуть более чем вдвое меньше. Сидней – столица штата Новый Южный Уэльс. Основан в 1788 году Артуром Филиппом, прибывшим сюда во главе Первого флота. Является первым местом колониального европейского поселения в Австралии. Назван же город так в честь лорда Сиднея, который был министром колонии Великобритании. Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор Бридж и пляжами. Жилые кварталы Большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия богата на заливы, пухты, пляжи и острова. Сидней – один из самых многокультурных и многонациональных городов мира. Занимает первое место в Австралии по стоимости жизни. Чэнду, Китай. 14 300 километров. 16 миллионов человек. Это город-субпровинция в юго-западном Китае, в долине реки Миньцян, административный центр провинции Сычуань. Эмблема города – древний золотой диск «Птицы золотого солнца», который нашли в 2001 году при раскопках культуры Цинша в черте города. Чэнду – это крупный центр экономики, торговли, финансов, науки и техники, а также важный центр транспорта и связи, стал главным центром новой урбанизации Китая. Если вы думали, что мы покончили с Австралией, вы ошибались. Брисбен, 15 800 километров, в шесть раз крупнее Москвы, а население там всего чуть более двух миллионов человек. Живописный город Брисбен – это столица одного из наиболее преуспевающих штатов Австралии. Квинсленда является самым большим городом Австралии. В нем расположен третий по важности аэропорт страны. Это очень теплый и уютный город. Лето здесь длится почти круглый год. А множество благоухающих парков и золотых пляжей так и туристов со всего континента. Ценителям природы будет интересно посетить парк Фрейзер или прогуляться по вечно зеленым лесам национального парка Ламингтон. Кстати, оба этих объекта находятся под защитой ЮНЕСКО. Дальше нас ждет один лишь Китай. Пекин. 800 километров, 22 миллиона человек. Это столица Китая. Крупнейший железный и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Это политический, образовательный и культурный центр Китайской Народной Республики. В 2008 году в городе прошли летние Олимпийские игры. В 2022 году пройдут зимние. Ханчжоу 16 800 километров 9 миллионов человек это город субпровинция столица провинции Жэньтянь расположены в 180 километрах к юго-западу от Шанхая прежнее название города Линянь, в дом монгольскую эпоху являлся столицей династии Южная Сун и был самым населенным городом тогдашнего мира сейчас Ханчжоу знаменит чайными плантациями и природными красотами Чуньцинь, как бы так сказать. В общем, 82 400 километров. Да, это, грубо говоря, в 30 раз больше Москвы. Население 30 миллионов человек. Крупнейший по площади из четырех китайских городов центрального подчинения. Возник он более трех лет назад. Город был столицей царства Ба и носил название Шаньшоу. Сейчас Чунцин является одним из крупнейших коммерческих центров Китая. Большей частью экономика города построена на промышленности. Основные отрасли это химическая, машиностроительная и металлургическая. Чунцин также является крупнейшей базой по производству автомобилей Китая. Здесь находятся 5 заводов по производству автомобилей и более 400 заводов по производству деталей для автомобилей. Что, думали это самый крупный город? А вот и нет. Также Китай. Ордос. Восемьдесят шесть тысяч... 700 километров. Население примерно 2 миллиона человек. Пожалуй, это рай для интроверта и социофоба. Это город-призрак, по сути. Его стали строить более 20 лет назад для людей, занимающихся добычей и продажей угля. Был построен с музеями, театрами, стадионом. Здесь есть все для жизни городского жителя. Но почти никто не захотел сюда переезжать. От чего это случилось? Многие шахты в районе Ортуса оказались нерентабельными и закрылись. Работы не стало и город остался пустым. Такая вот печальная участь. Вот и подошел к концу очередной псевдотоп. Теперь не самая полезная информация в голове стала чуточку побольше. На этом все. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Проведи оставшееся летнее время хорошо. До встречи!